Привет, я поздравляю тебя, ты большой молодец, если ты придумал выпускать какой-то новый продукт и на новую услугу на рынок. Именно поэтому ты смотришь это видео, скорее всего, и я тебя поздравляю, ты на начале пути. Или же, возможно, ты уже что-то делаешь в этом направлении, и что-то у тебя не получается. Поэтому смотри это видео до конца, потому что я тебе дам своих пять лайфхаков потому что что 100% учесть, когда ты выпускаешь новый товар или услугу на рынок. Но пока мы не начали, убедитесь, что вы подписались на этот канал, потому что здесь мы говорим про маркетинг, таргетированную рекламу, продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса онлайн. Если эти темы для вас актуальны, то подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчики, и мы начинаем. Итак, если вы думаете, что для того, чтобы запустить новый товар на Рынок нужно просто найти хорошего таргетолога. А я знаю, что это такое самое распространенное заблуждение, потому что я часто сталкиваюсь с такими мнениями от своих клиентов. Так вот, если вы так думаете, то э, так оно немножко не работает. Для того, чтобы выпустить новый товар на рынок, и чтобы этот выпуск прошел достаточно успешно, вы должны организовать такой поток информации на клиентов со всех сторон. Что это значит? То есть вывод товара – это что-то такое агрессивное должно быть, потому что, по сути, рынок заполнен, и он перезаполнен абсолютно практически всеми услугами. Очень много конкурентов, 100%, и все живут превосходно. И вдруг появляетесь вы, и вы придумываете какой-то новый товар или услугу для рынка. А, просто думать о том, что вы запустите один раз таргетированную рекламу на какой-то там бюджет 200 евро в месяц, а, и все у вас начнут его покупать, Возможно такое, если это прям очень товар простой, легкий, доступный и необходимый людям в каждодневном использовании. Тогда да. То есть вы должны понимать, что для того, чтобы новый товар или услуга зашли на рынок, запомнились какому-либо покупателю, у него должно произойти как минимум 3-7 касаний с этим товаром. Что это значит? Что, ну... Я вам сейчас смоделирую примерно ситуацию. То есть, предположим, вы выпускаете какую-то новую косметику на рынок. И вот эта косметика вышла, то есть один раз человек увидит вашу рекламу в сети, в фейсбуке. Далее где-то, возможно, он идет по улице и какой-то баннер где-то на каких-то там остановках, возможно, с вашей косметикой. Далее кто-то там, например, из его знакомых когда-то там ему говорит, какой-то крем новый купила, классный, и опять прилетает реклама в соцсети. Вы тогда уже понимаете, что вы уже с этим продуктом касались три раза как минимум, и теперь ваш интерес к этому продукту уже намного повышенный. То есть вы уже, как бы вы ни хотели, но вы с ним стал с этим продуктом, столкнулись, и он уже на подсознании у вас где-то работает. Вы зашли на сайт и возможно, вы что-то сразу не купили, или, возможно, даже в лучшем случае инициировали процесс покупки на сайте, но ну, в корзине это все оставили и не купили. Далее вы вышли с этого сайта, вы забыли про него, и потом сидите, смотрите свой инстаграм, и кто-то там из блогеров, на которых вы подписаны, просто там говорит, вот, знаете, супер-мега-крем, я им пользуюсь, и ну, такую, проводит такую нативненькую рекламку вам, и вы вспоминаете. И так как у вас уже заполненная корзина и на том сайте стоит Facebook Pixel, вам реклама прилетает еще раз. И вот тогда вероятность того, что вы купите этот товар, намного-много больше. То есть, вот прекрасная ну, такая может быть смоделированная ситуация, но я вам хочу, чтобы вы понимали, примерно понимали, как работает процесс рекламы. То есть, недостаточно человек взаимодействовал с этой рекламой всего лишь один раз. Этого точно недостаточно. Поэтому вы поступательно должны приучить ваших клиентов потенциальных к вашему продукту и это то что я называю агрессивной подачей рынку вашего товара много ли нужно на это денег очень много сил да очень много терпения да очень и много времени Возможно, тоже, да. То есть, если вы э, владеете так, достаточным рекламным бюджетом, чтобы вот эти вот несколько касаний провести только через таргетированную рекламу, то есть там, возможно, вас, может быть реклама в Фейсбуке, где-то в Твиттере, в различных соцсетях, э, и тогда клиент только через рекламу с вами взаимодействует. Такой вариант тоже может быть. Но, э, например, интеграция с блогерами – это более такое доверительное что-то, да. Поэтому как бы, я э, очень часто своим клиентам, которые выпускают какой-то хороший достаточно продукт предлагаю обратиться к блогерам в любом случае по, по вашему региону да где вам интересно именно продавать этот товар потому что когда рекламирует товар блогер к нему на самом деле намного больше доверия потому что у него аудитория собрана и это такой один из хороших методов продвижения вашего товара итак предположим вы это все прекрасно понимаете у вас есть достаточный бюджет, понимание, сил и терпения на то, чтобы через это все проходить. Я вам сейчас дам пять своих таких советов, это не какие-то последовательные действия, и, или, не дай бог, не думайте, что это единственные возможные ваши шаги, которые вам необходимо сделать, нет, это мои рекомендации, что я вам советую для того, чтобы выпустить качественно продукт на рынок. Здесь мы затрагиваем тему, которую я немножко обозначила в начале данного видео. В первую очередь вы должны оценить ваше предложение, необходимость вашего предложения рынку, оценить спрос, оценить необходимость этого товара, оценить конкурентов, и, как я всегда своим клиентам говорю, оцените всех своих конкурентов и сделайте иначе. Не выходите на рынок с товаром, который будет такой же, как у кого-то еще, потому что всегда запомнят только того, кто был первый. Да? То есть, если вы вторые выйдете на рынок с идентичным товаром, то, скорее всего, вы проиграете, даже если у вас будут хорошие маркетинговые бюджеты на это. Следующий пункт. Разработайте для своего бренда ценности, миссию, позиционирование, определите, кто ваши клиенты, в каком понимании. То есть вы должны понимать, что ваш бренд абсолютно не для всех. да То есть не шуйтесь конкретно. Что значит оцените своих клиентов и почему я говорю, вы должны быть не для всех. Я вам приведу ситуация У меня, у знакомого есть автосервис. И когда-то мы с ним разговаривали, когда он только открывался, он мне говорил, что знаешь у нас цены средние на самом деле, потому что есть еще другие автосервисы, которые предлагают цены намного ниже, и то есть всегда вот есть какие-то недовольные, которые говорят, что у нас дорого. Я ему сказала, Андрей, ты не должен быть для всех, ты должен понимать, что твой автосервис построенный, новенький, чистенький, красивенький, у тебя рабочий, у тебя, вы когда работаете, там, не знаю, под ножку, под ноги бумажки складываете, то есть вы четко спозиционировали себя как автосервис, который предоставляет сервис чуть выше качества, следовательно, а те люди, которые не готовы платить за этот сервис, которые готовы ремонтироваться в гаражах, это не ваша целевая аудитория. И вот такие люди всегда будут э, недовольны. То есть, э, если переводить этот примерно любой другой бизнес, вы должны четко понимать, что если вы не для всех, скорее всего. Да? То есть, вы не продаете какие-то каждодневные не знаю, носки за 2 евро. Но если вы конкретно предоставляете какие-то определенные услуги, и вы конкретно не шуетесь, вы должны четко понимать, что за клиенты к вам будут приходить вы четко должны понимать, что вы не будете обслуживать абсолютно всех клиентов. То есть у вас будут клиенты какие-то, которые будут недовольны вашими ценами, и это нормально. И к этому моменту я тоже вам предлагаю, когда вы будете выпускаться, отработайте, пропишите все возможные возражения, которые вам клиент Сможет сказать, например, дорого, неудобно, сотрудники плохо общаются, или еще. То есть, у вас все возможные возражения, с которыми ваш бизнес сможет столкнуться, пропишите их. И подготовьте заранее ответы. Почему? Потому что тогда вы будете уже готовы к этим нападкам со стороны там, возможных клиентов, и вам будет легче. То есть, потому что негатив, он всегда снижает какую-то активность, там, придает какую-то неуверенность. А когда вы к этому готовы, то, то и жить проще. Третий пункт. Разработайте, пожалуйста, программы лояльности для клиентов а, почему? Потому как... Э... В большинстве случаев новые бизнесы э, нацелены сразу же на крутой результаты, крутой заработок. Да, но это не всегда про то, что мы думаем про клиентов. Потому как если мы не предоставляем какой-то супер уникальный продукт на рынке, то э, ваши клиенты в, в принципе переходят от каких-то других бизнесов э, в ваш бизнес и они доверяются ему. И, скажем так, если вы сразу же на старте не предлагаете какие-то системы лояльности, которые э, спас будут способствовать тому, чтобы удержать этих клиентов в вашем бизнесе, то вы их можете потерять. Конечно же, эта рекомендация может работать абсолютно не для всех бизнесов, но какую-то вот программу, программу лояльности продумайте, если вы можете это сделать. Четвертый пункт – это то, о чем мы говорили в начале видео. Продумайте ваши пути продвижения. То есть нельзя складывать все яйца в одну корзину и думать, что только таргетированная реклама вам поможет. Нет, продумайте абсолютно всевозможные э, варианты. То есть и таргетированная реклама в, разла... в различных соцсетях, и, и контекстная реклама, и работа с блогерами, и работа в каких-то э, сообществах, э, в интернет-ресурсах, э, например, или по месту вашего жительства, если вам это нужно. Или, вот в принципе, продумайте, где, э, где сидит, ваша аудитория в интернете, ну, не только в каких-то социальных сетях, может быть, на каких-то форумах, на каких-то чатах, то есть вам нужно вот это вот все продумать. Работа с инфлюенсерами, конечно, это тоже отдельная вообще тема для разговора. Да, не ставьте, пожалуйста, ставки на один вид продвижения, потому что тогда вы никогда не узнаете, что, возможно, для вас сработает наилучшим образом. Поэтому продумывайте свое продвижение заранее, готовьтесь, готовьтесь тратить большие деньги на начальном этапе, да, агрессив, при агрессивном вводе товары на рынок. И потом со временем, конечно, ваши маркетинговые бюджеты уже могут быть меньше. Ну, там зависит от того, насколько вы готовы, в принципе денег 5 рекомендация на очень такая на самом деле сильная если у вас не онлайн бизнес или даже при онлайн бизнесе вам все равно нужна какая-то команда людей которые будут там как-то технически вам возможно помогать но что я вам хочу сказать если вы начинаете бизнес подойдите пожалуйста ответственно к выбору людей которые будут с вами работать не думайте о том что вы можете нанять людей платить им копейки если им что-то будет не нравиться, набрать еще других людей вот так с бизнесом не нужно относиться потому что когда сотрудник в фирме особенно который сотрудник общается с клиентами какие-то продажные отделы там или не знаю какие то сервис отдела если люди общаются непосредственно с клиентом и вы с сотрудником ведете себя как-то не неправильно нечестно там в отношении зарплаты или еще каких-то там это очень хорошо считывается и нет ничего хуже недовольного сотрудника потому что он вот эту вот атмосферу передает клиенту и это прям считывается то есть любой бизнес который ведет себя некорректно в отношении своих сотрудников он всегда теряет и запомните что намного проще поднять зарплату существующему сотруднику или изначально платить ее достойную зарплату чем постоянно увольнять и набирать новых сотрудников и тратить время на их обучение вот это вы должны обязательно для себя запомнить это моя такая рекомендация будьте честными начинайте свой бизнес честно рассказывайте людям честно какие деньги вы можете платить если это вы только начинаете бизнес возможно вам придется прописать какие-то договора в которых будут там зарплаты прописаны там, непосредственно от оборота или еще каким-то образом. Но что я вам хочу сказать: будьте честными со своими сотрудниками, и тогда ваш бизнес будет расти намного лучше, потому что а, хорошие сотрудники, они мотивированы, они достаточно мотивированы работать, а, и, возможно, будут вам даже подкидывать какие-то супер идеи для того, чтобы а, развивать ваш бизнес, а, потому как они будут заинтересованы, чтобы ваш бизнес а, процветал. Вот такое достаточно сложное видео у меня сегодня получилось, но я надеюсь, оно вам очень сильно полезно. У меня тут опять а, животное пришло. Вот, да. Я надеюсь, вам было полезно. Если у вас есть какие-либо вопросы, то вы можете смело писать мне в Instagram Директ. Ссылочка на мой Instagram будет в описании. Я желаю вам хорошего настроения. И будьте продуктивными, будьте другими. Это нравится всем. Хороших вам клиентов и замечательных вам продаж. Хорошего настроения и до следующего видео.